Оу, вы только гляньте, кто включил вторую серию адского хардкора. Что же заставило тебя прийти сюда, юный путник? А впрочем, не важно. Хочешь спросить, к чему висит отомный и жуткий голос, да? Хм. Правильно. Пошла она на. Меж тем, шел 16-й день выживания, и переменные успехи в области добычи еды давали о себе знать. К тому же, прошлый поход в шахту не принес мне желаемого прироста в ресурсах. Оно и неудивительно, ведь мы пришли туда за камнем для дома. Но настал момент, когда нужно с этим разобраться. Как вы видите, я во второй раз отправился в шахту. Ебать мой хуй! Это что еще за поебень? Пизду, я съебываю. Но к этому мы еще вернемся. Сейчас же еще одной проблемой для нас являются хилки. Без них нам как без рук. Здесь это единственный способ качественно вылечиться, не прибегая ко сну. Так давайте же поставим цели на сегодня. Накопать побольше ресурсов. Что собственно я сейчас и сделал. Нам нужно сделать поле с едой. Это не только увеличит запасы провианта, но и позволит начать торговать с жителями. Приручить овец и коров а также построить для них загоны. Овцы, точнее их шерсть, помогут нам в создании пластырей, а коровы будут служить дополнительным источником пищи. Ну и уже по нашей мини-традиции не сдохнуть. Поставили цели? Пора их воплощать! Заодно с полем для еды было решено сделать небольшую плантацию тростника. Он нам понадобится для бумаги, из которой в дальнейшем мы будем делать чертежи и книги. Просите, Что может быть приятнее крафта забора? Да все что угодно может быть приятнее крафта забора Однако как многим известно Красота требует жертв Что ж, а пока я тут выравниваю землю для будущей постройки, предлагаю обсудить вот что. Ребята, вы что, сумасшедшие что ли? Меньше чем за сутки на мой канал подписалось более сотни человек. Мама мной гордилась всегда, но вот чтобы батя заявился спустя 8 лет отсутствия, Такого я не ожидал. Шутки шутками, но если серьезно, то в течение первых суток я просто сидел в приятном шоке и уже писал сценарий для второй серии. Спасибо вам за такой теплый фидбэк. Если я донес до вас какую-либо эмоцию, то моя задача уже выполнена. Ну а ваша активность на моем канале, будь то лайк, подписка или комментарий, греют мне душу и помогают идти вперед. Этого недостаточно. Еще раз огромное спасибо всем и мы продолжаем Let's Play. Настало время засеивать наше поле. Семян пока недостаточно, однако по мере того, как будет собираться урожай, мы его завершим. Немного косметического ремонта тут и там, ну, никогда не повредит. Да и старый дом уже пора снести. И вот, на 24-й день выживания я уже вовсю торгую. Но как же так, Савям? Ты же только посеял пшеницу, откуда так много? Нет, это не моя пшеница, ее я нашел у жителей в деревне. Ну как, нашел? Благородно спиздил. Однако, не пойман не вор. Свежераздобытые изумруды я планировал обменять все у тех же жителей на поводок. Но, как я понял позже, найти в мире его можно лишь в сундуке или убив странствующего торговца. Поняв, что ни один из вариантов мне не подходит, я решил весьма дерзко вторгнуться на территорию слизней, болота. А изумруды инвестировать в броню инструмент. Путь предстоял не близкий, но деваться было некуда. И собрав все яйца в кулак, я выдвинулся. Когда я дошел до места назначения, то в голове промелькнула мысль, от а чего бы мне не сделать тут перевалочный пункт. Рано или поздно мне все равно понадобится слизь, а бесконечные фермы для добычи различных ресурсов мне как-то надоели. Может быть я и сделаю ее когда-нибудь, но точно не сейчас. И с этого момента начинается череда неудач и необдуманных решений, которые чуть не повлекли за собой мою смерть. Я достроил дом, чуть-чуть его обустроил, а это значило, что пора отправляться на охоту. Не найдя поблизости слизней, я взял лодку, и уже через минуту моя первая жертва виднелась на горизонте. Сказать, что я капельку не подрасчитал силы, не сказать абсолютно ничего. А о том, что на тактику не было и малейшего намека, лучше умолчать. Хм. как я могу это прокомментировать, друзья? Я конкретно оподливился, однако, к сожалению, это было только начало. Добыв столь желанную слизь и думая о том, как хорошо я заживу, скрафтив поводки, я отправился обратно, попутно прокапывая себе путь сквозь скалы. Не знаю, чем я тогда думал, но мысль у меня в голове говорила, что в дальнейшем это сократит время моего путешествия до болот. И вот я уже посреди ночи в океане один, вокруг утопленники, а я без света и кровати, которая была оставлена мной в том домике. Ах, как же будет нелепо, если я помру из-за такой тупости, блять! О, надо попробовать переждать на том островке. Они ж ходить не умеют, да? Да, не умеют. Ну что, мелкий ушлепок, не можешь ходить, да? Ха -ха. А, блядь! Ебать! Ты шо меня так пугаешь, а? Пошел нахуй! Спустя мгновение я уже был дома. Но вот не задача. Нет ниток. Да, блядь! Собрал посевы, сделал временные загоны, и несмотря на отсутствие поводков, сквозь урон от падений и слезы, привел новых поселенцев в их загоны. На сегодня моя работа выполнена. Я спокоен. Ну а ты, Амиго, поставь лайк, если тебе понравилось это видео, и подпишись на канал, если по какой-либо причине еще этого не сделал. А для тех из вас, кто также хочет поиграть на этой сборке, смело переходите по ссылке в описании и качайте. Там же вы найдете ссылки на мои профили в социальных сетях. Спасибо за просмотр, Амига. Увидимся в следующей серии.